Бонжур лизань! Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам представляю трио салатов из капусты из трех континентов. Капуста – продукт универсальный и пользуется успехом везде. Салаты из нее вкусные, свежие, легкие и полезные. Но ну, а начнем мы с европейского капустного салата. В нем потрясающая заправка, а все ингредиенты простые и доступны. Этот салат первым уходит со стола, потому что в нем прекрасно гармонируют и отлично дополняют друг друга все ингредиенты. Капусту мелко порезать. Сыр я режу кубиками. Люблю, когда они попадают на зуб. Но, конечно же, сыр можно натереть и на терке. Мелко порубить зеленый лучок. Измельчить грецкий орех. Бекон обжарить и остудить. Перед тем, как собирать салат, приготовим заправку. Перемешать как следует горчицу, винный уксус и растительное масло. Посолить и поперчить. Добавить сметану. Она не должна быть кислой, это очень важно. Доводим соус до однородности. Собираем салат. Добавляем все готовые компоненты к капусте. Солим по вкусу. Не забываем, что бекон уже крепко соленый. Приправляем специями. Тщательно перемешиваем салат. Добавляем заправку. Равномерно распределяем ее в салате. Готово. Подаем, зовем друзей за стол. Второй мой салат азиатский. У него ярко выраженные кисло-сладкие нотки. В нем присутствуют только овощи. Он хрустящий и свежий. Начнем. Шинкуем мелко капусту, я не люблю в салате крупные лохмотья капусты. Лук режем полукольцами, у меня он красный полусладкий, он больше всего подходит к этому рецепту. Из зелени у меня укроп, кинза и зеленый лучок. Редиску порезать тонкой соломкой, а морковь тонкими узкими полосками. Очень удобно это делать вот таким девайсом. Осталось смешать все овощи вместе и приправить. Посмотрите, какой красочный получается этот салат. Я добавляю сухой чеснок, но можно раздавить и зубок свежего. К нему полторы ложки сахара, уксуса, соевого соуса, сока лайма. Сразу солим и перчим. Вводим кунжутное семя, немного кунжутного масла, хотя можно обойтись и обыкновенным растительным. Перемешивать желательно руками. Нужно, чтобы капуста пустила сок и хорошо впитала в себя заправку. Готово! Время пробовать. Ну и третий салат из капусты. Он родом из Африки. Мне он нравится тем, что достаточно сытный и питательный. Пожалуй, самый простой в приготовлении. Достаточно нашинковать капусту и лук, а затем закинуть оставшиеся ингредиенты и перемешать. Заправка здесь самая банальная, но она идеально подходит к такому типу салатов. Ну вот, пожалуй, все. Выбирайте салат на свой вкус. Думаю, из трех предложенных мной вариантов, каждый найдет свое счастье. А я вам говорю «Бон аппетит» и «Абьянту».